Почему ты хочешь стать блогером? Я хочу донести свою мысль до всех. Мне а это никого не интересно. Всем доброго времени суток, катаны. И вот сейчас у меня реально бомбит. Наверняка вы уже знаете о существовании такого проекта, как Hype Camp. В котором компетентное жюри проводит кастинг на видеоблогеров. Уже смешно звучит. Кастинг на видеоблогеров. В это жюри входят... Катя Клэп лиска янго марьяна ро и даня комков а кто он вообще такой-то чего же эти многоуважаемые члены жюри могут требовать от участников на кастинге может быть рассказа о том что в твоей сумочке диза на блогера миллионника атова-атова, скидывание гондона в себе на голову <плышлен> советов о том как быть на подсосе у ивангая оп, оп, оп. Или как быть на подсосе у Янго? Бро, нет. Это злобное, мерзкое, чсвешное жюри потребует от тебя стендап на тему френдзоны. Мы от тебя ждем стендап на тему френдзоны. Не, ну а че, давай, вот тебе тема, удиви нас. Похуй, что ты хочешь вести, например, бьюти-блог. Пошути на тему, блять, френдзоны или иди нахуй. Короче говоря, проект Hype Camp это шоу ЧСВ. Такое ощущение, что он создан не для участников, не для того, чтобы помогать им как-то на пути видеоблогинга. А создан он, видимо, для блогеров, которым, вероятно, их собственной славы не хватает. И этим ребятам надо обязательно еще поунижать кого-нибудь. И ладно, если бы вы были Димой Биланом или Меладзе, чтобы на каком-нибудь шоу «Голос» или «Минуты славы» действительно выдавать свое компетентное мнение. Но, блядь, вы обычные люди, которые 3, 5, может быть, 7 лет назад взяли в руки видеокамеру и просто стали выкладывать видео в интернет. Да, я согласен, вы приобрели после этого какой-то опыт, но не надо настолько возвышать себя. Ведь посмотрите на тех, кто приходит к вам на кастинги. Эти люди, они точно такие же, как вы. Возраст у них точно такой же, а харизмы у многих и побольше будет. Я уверен, что даже сами эти члены жюри, как Лизка или Данила Комков, не справились бы с теми заданиями, которые они давали участникам шоу. Причем я заметил такое, что чем ты менее известен, чем ты менее значим в сфере видеоблогинга, тем более по ты будешь вести себя на этом шоу. Шоу, что прекрасно показал этот самый Камков. На протяжении всего кастинга он делает вид, что он здесь самый главный, ему нельзя перечить, и его главная цель здесь – это именно унижать людей. На самом деле. член жюри здесь для того и посажены, чтобы ни хрена тебе не обосновывать. Понял. Вот. Вообще, мое мнение касаемо школ видеоблогинга: я считаю, что подобные проекты не нужны. Да, как бы по-мудацки не вел себя этот Даня Комков, он сказал действительно дельную мысль по поводу того, что если ты хочешь снимать, то ты должен идти и снимать. Чтобы начать снимать, да. нужно просто взять и начать снимать. Поэтому я желаю всем тем ребятам и девушкам, которые не прошли этот кастинг, не расстраиваться и продолжать снимать. Если вы действительно любите это дело, то занимайтесь этим. Вас ничто не должно останавливать. И да, еще один маленький совет. Если вы были подписаны на кого-то из членов жюри... Я смотрел абсолютно вас всех. Да время. Просто возьмите и отпишитесь от них. И больше никогда не смотрите.